Взяли в свои руки управление круголетием на всей Земле Матушки. Мы утвердили совершенное безупречное состояние природы и естества и летнее настроение. Плюс 25 градусов днем, солнечно, плюс 18 градусов ночью. Шквальные ветра. И стихийные бедствия под запретом. Легкий ветерок до полуметра в секунду. Дождь тихий, спокойный и теплый. Идет по ночам два раза в неделю. По просьбам и пожеланиям. Атмосферное давление. Постоянное. 740 мм тутного столба. Влажность 60%. На всем плане бытия восстановили и удерживаем летнюю продолжительность светового дня. Все летие.